Здравствуйте, уважаемые господа и дамы. Начинаем сегодня, в пятницу, бесплатный вебинар по эзотерике. Меня зовут Андрей Дуйко, я руководитель эзотерической школы Кайлас. Сегодня я постараюсь ответить на вопросы, которые вы мне задали на, в моей группе «Дуйко, Кайлас и РТЕ» в Facebook. А также э, я постараюсь направить нашу тему, чтобы она касалась темы семейных отношений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 моим образовательным семинарам, которые выложены в интернете бесплатно. Не противоречит. Согласны с этим? Вот так. А то начинается обвинение потом. Дальше Андрей Андреевич давал мантры для выведения негативной энергии из чакр. После этого дал другие мантры выведения. И здесь нестыковка. Я хочу вам сказать. Дело в том, что наша школа имеет такое большое количество идей, а также такое большое количество практик я вам могу показать, допустим, существует система УСИН, это лечение по пяти органам, но существует лечение органов по системе УСИН, где есть шесть органов и шесть типов человека. Существует по 12 типам человека, существует по знакам зодиака, существует системы лечения по железам внутренней секреции и так далее. Это все сложные системы лечения, которые могут помочь другому человеку выздороветь, но это все системы, которым необходимо обучать. Когда я начал открывать свою школу, то я пытался в самом начале ее организации от первой до четвертой ступени давать те эзотерические практики, которые были бы вводными для человека, который начинает прикасаться к тому, что я называю таким словом, как эзотерика или магия. Естественно, у многих были уже за плечами знания, семинары, кто-то смотрел, еще что-то. И это все не стыковалось там, или как-то неправильно э, в голове складывалось. Тем не менее, я всегда говорил о том, что эзотерика, она не простая наука, не настолько простая, как вообще люди ее пытаются э, показать. Естественно, я сейчас говорю о том, что это сложная наука, которую необходимо изучать. Есть свои законы в этой системе, именно поэтому у нас школа, она не трехступенчатая, а 7 ступеней и целый ряд, там около 20 или 30 всевозможных э -э, диаматических семинаров. Конечно же, еще за 10 лет или 15 лет моей работы выпустится еще 100 семинаров всевозможных, так как задачи у эзотериков возрастают, идеи возникают, эзотерика и время меняет все, именно поэтому все изменяется. Добрый день, Андрей Андреевич и все участники. Привет из Милана. Спасибо. Тепло в Милане, наверное. Много лет я пользовалась мантрой при простуде. Решила поделиться, и теперь она не работает. Что делать? Ничего. Поделились, подарили по-другому. Вы написали не поделиться, нужно написать правильно. Я ее подарила. А скажите, когда вы дарите вещь, то вы можете ей пользоваться, даже если вам она необходима.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 Это люди фактически лезущие без очереди, хотя все точно так же хотят есть. Ну, это такое обвинение со стороны эзотерийского учителя. Я надеюсь, я никого этим не обидел. Постоянная тяжесть в анахате. Это где? Два года слушаю шумное очищение анахаты для любви, для сердца. Прошла четвертую ступень, делаю практику, но все равно тяжесть. Так вам нужно было пройти первые три. Вы зря прошли четвертую. Это а вообще ваша анахата там разорвется на немецкий крест. Переходите к первой ступени. Не нужно переплют. Вы просто не понимаете, что а, геометрию изучают с того. Вот знаете, человек приходит и говорит, я хочу изучать геометрию. А я этому человеку начинаю говорить, тебе придется изучать буквы. А человек говорит, но ну, я буквы не хочу. Геометрия — это же цифры. Давайте начнем с цифр. Я говорю, нет, для того, чтобы понять цифры, нужно перед этим понять буквы. Вначале ты выучи буквы, потом мы изучим, как они складываются в слога, изучим системы припинания. После этого откроем книгу геометрии, начнем по буквам складывать тексты, которые будут объяснять, что такое геометрия, а потом уже стрелочки рисовать, и отрезки и так далее. Человек говорит, да не нужно мне это, все чепуха. Я хочу сразу научиться рисовать, и вот хочу сразу геометрию, давайте все, мне с геометрией. Я очень часто это говорю, нельзя, нельзя перепрыгнуть, Нельзя перепрыгнуть. Необходимо все последовательно изучать. Эзотерика, она изучается последовательно. В нашей школе используется еще и определенная идея, которая называется ⁇ Персональная передача между учителем и учеником ⁇ И она просто не возникает, если человек прошел четвертую ступень, там, очищала на хату и так далее. Типуха все это. Оскорбил сам себя, да? Люди пишут очень часто. Андрей Андреевич, я слушаю коды. Я слушаю коды на продажи в магазинах, вернее, я слушаю шумы на продажи, на увеличение продаж в магазины, а в магазине продажи не увеличиваются. С чем это связано? Дело в том, что шум сам по себе не имеет никакого значения к продажам в вашем магазине. Когда вы слушаете шум, то в вашем энергетическом Теле начинают формироваться определенные завихрения, которые начинают притягивать совпадения, которые притягивают из окружающего мира вашу жизнь или ваш магазин потенциальных клиентов. Но когда вы слушаете шум, то это все начинает работать. Когда оно начинает работать, то оно расходует энергию, которая называется ваша психическая энергия. Данная энергия возникает в случае, если человек в жизни получает удовольствие, радуется, восхищается. В случае, если это у него есть, то тогда это расходуется. Тогда он это расходует. А в случае, если у человека нет продаж, скажите, он все время находится в состоянии нехорошем. То есть он расстроенный, опечаленный чем-то, ему же необходимы деньги. Он психическую энергию тратит на свое беспокойство, на то, что он ночью переживает, днем нет продаж, нечем платить. После этого как спасение начинает включать коды или начинает слушать шумы, и у него включается вновь расходование психической энергии, и после этого шум просто не срабатывает. Почему он не срабатывает? Не, нет топлива для того, чтобы этот шум сработал. То есть, если шум генерирует, а генератором являетесь вы, то ваша психическая энергия является фактическим топливом для работы вашего генератора. А так вы генератор, вернее, код для генератора, ключ для генератора приобрели, начинаете его слушать, генератор включается и гаснет. Почему? В него необходимо добавлять психическую энергию, а топлива, к сожалению, нет. Я хочу вам сказать. На вопросы, подскажите, как эзотерически вылечить ЖКТ, тиреодит, эпилепсию и так далее, я хочу вам сказать. На эти вопросы вы можете дать себе ответ в случае, если вы пройдете мой семинар, который называется «Эзотерическое целительство. и Эзотерическая гомеопатия. Первая, вторая и третья часть». Вы это можете сделать прямо сегодня, прямо не выходя из этого сайта Дуйкогуру и приобрести этот семинар и вылечить себя самостоятельно. Объясните, что такое происходит, когда сижу или стою, и вдруг тело как будто передергивает, и чувствую, как энергия поднимается и выходит из макушки головы. Что это за энергия? Становится легче. Это было и до знакомства со школой Кайла с уважением ученик третьей ступени. Это энергетически может быть движение энергии кундалини по позвоночнику. Она таким образом может выдвигаться. Является ли это плох, плохим качеством или хорошим? С одной стороны, если человек не ждет духовного пути, то этот человек может, этого человека такая энергия может отвлечь от создания семьи, создания бизнеса, так как энергия кундалини, которая поднимается, она более предназначена для увеличения а, сознанности человека, расширения его сознания, его чувствования. Такая энергия будет полезна для тех, кто планирует жизни лечить других людей, но точно не очень хороша для тех, кто собирается зарабатывать большое количество денег могу ли я приобрести первую обновленную ступень за деньги которые мне подарили да а вы верите в домовых и существуют ли они я верю в домовых и видел как они существуют если я могу сбросить вес он стоит на одной цифре пользуюсь и шумами и буквами но потом иду и опять ем причина в том а вам необходимо вам необходимо просто понять дело в том что очень часто люди смотрят семинары те которые я даю но не слышат философию вам необходимо открыть еще раз этот семинар где я рассказываю про эти буквы и послушать что я говорю в начале там целый ряд принципов я говорю о том что человек должен изменить свою свой подход или свою программу вообще к пище то есть пища это не важно Жить с позиции того, что он должен произносить периодически. А я вот когда ем худею, а я вот сейчас съем и похудею на столько-то, столько-то. То есть там есть философская идея. Еще раз повторю эти слова. Эзотерика без философии гробит человека. Философия без эзотерики тоже неэффективна. Именно поэтому я очень стараюсь всегда дать часть философской доктрины и сразу же эзотерические практики. Именно так.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 Чуть-чуть вредничаю, но если это я обычный человек, имею право это сказать, я сейчас говорю просто как обычный человек. Когда мы жили в Советском Союзе, он много дал людям, да, много было людей, которых он обидел. Но скажите... Ведь у многих людей, которые были обычными людьми, им были подарены квартиры, эти люди получили квартиры, получили имущество. Этих людей очень много. А наша власть, которая сейчас после Советского Союза, которая говорит, что в Советском Союзе было плохо, у всех было там очень плохо. Эта власть, она людям подарила квартиры? Ну тогда где было лучше? Вы понимаете? То есть говорить о том, что тогда было ужасно, но я не верю. Потому что я помню, как открывались школы, а я сейчас в этой жизни живу и вижу, как закрываются школы. Открывались больницы, а сейчас я вижу, как они закрываются. Я помню, какое, какая была станция, я помню, как относились к воде, я помню, как относились к медицине, я помню, как заставляли прививать детей. Вы знаете, у нас родился ребенок, мы в платной клинике рожали, и после этого в платном помещении, все было по-платному, и после этого у женщины спрашиваю, а вы прививки делаете вообще? Она говорит, ну только от гепатита бесплатную. Я говорю, а что это за прививка от гепатита? Я не хочу от гепатита. Почему? Потому что их есть 8 разновидностей гепатита. Какую прививку вы собираетесь делать? Ну какую-то там сделаем. Какое-то мне не нравится это слово, я не хочу, чтобы прививали. Я говорю, БЦЖ, КПК, вы будете прививать? Она говорит, нет, это уже вы должны сами искать где-то, где вас должны привить. Это катастрофа, вы понимаете? Ладно. Что же делает женщину красивой? Сейчас я об этом скажу тоже. Андрей Андреевич, скажите, пожалуйста, почему, когда я езжу на машине около 70 километров, даже больше, то потом болит голова очень сильно, что делать? Заранее спасибо. Необходимо, я сейчас скажу такие слова, необходимо на ночь съедать кусочек сливочного масла, заморозить его, и после этого кусочками, и после этого перед сном рассасывать масло, за щекой левой, после этого правой щеки, после этого его рассасывать и глотать, делать это перед самым сном. Таким образом, глаза и голова перестанет болеть, и усталость глаз во время быстрой езды не будет формироваться. Скажите, пожалуйста, если один партнер хочет расстаться, второй партнер против, так как живет материально за счет первого и шантажирует детьми, устраивая истерики,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 не стоит бояться материальных трудностей, материальные трудности они закаляют человека, закаляют человеку душу, помогают человеку духовно возрождаться, поэтому я могу вам сказать, что не нужно себе объяснять, что делает человек, как он там делает, делайте, как вы хотите. Я в своей школе очень часто говорю слова, делайте, как вам хочется, а не так, как кто-то хочет для вас. Я понимаю, что у кого-то есть идеи по отношению к нам, к, к, долги и так далее. Делайте, как вам хочется. Вот вам так хочется делать. Я хочу сказать, смотрите, есть три элемента, ради которых можно расстаться с человеком. Первый элемент – это ложь. Второй элемент – это недоверие. Третий элемент – это, скорее всего, <coughs> третий элемент – это, скорее всего, Ну, наверное, можно сказать лень человека, обещания невыполненные. Накопать там этих элементов можно много. Но может ли женщина много зарабатывать, а мужчина мало зарабатывать и жить хорошо? Конечно, пример Пугачева и Галкин. Он зарабатывает мало, она зарабатывает много, у нее имя, ничего им не мешает жить. Смотрите, у нее возраст взрослый, у нее возраст маленький. Скажите, они выглядят несчастными. У Она не могла родить детей, а там смогла... Теперь у нее двое детей, она понимает, что она взрослая. Я могу сказать, что она не очень долго будет жить. Тем не менее, вот на 100% могу утверждать, что эти люди, они счастливые. Я поклонник творчества и Калкина, и Пугачевой. Мне очень нравится и творчество, их семья, они являются примером. Мне очень нравятся эти люди. Я могу сказать, что она достойная для того, чтобы и жить счастливо, и там, трудиться и так далее. Но это же пример. Но скажите, если бы другие люди начали давать ей советы, говорить, зачем тебе нужен, он никогда деньги он будет гулять, он может быть там еще какой-то, это он ради этого или этот ради этого, могла бы быть у них счастливая судьба. Но, скорее всего, нет. Тогда скажите, э, в тот момент, когда у вас что-то разрушает вашу семью, скажите, это ваше желание или это чье-то желание? Если чье-то желание, не верьте этим желаниям, а просто живите. В каждой семье есть возможность семью восстановить случае, если нет там, гуляния и предательства в открытой форме, пьянства или наркомании в открытой форме. Если нет бесконечных, там, а, если человек не берет на себя никакой ответственности, такое тоже очень часто бывает, когда мужчина начинает жить и там ушел вечером, через три недели пришел домой. Где ты был? Я не могу сказать тебе. Почему ты не можешь? Ну вот не могу и все. Ну как с таким человеком можно жить? Ему доверять невозможно. Или человек сегодня... Я последний раз принимаю наркотики, а завтра принимает наркотики. Или там жил-жил с вами, ушел к другой, живет с другой, потом вновь к вам вернулся. Помоги мне, я не знаю, что со мной произошло. Женщина начинает говорить, да это во всем виноваты, это колдухи, там, привороты и так далее. Нет, подлец, просто. Ну погулял, приди домой тихонько, ляши и сделай так, чтобы никто не знал. Но это же не значит, надо убегать другой женщине. Там не понравилось, к этой пришел Такое не стоит прощать. Мне кажется, в одну и ту же воду два раза не войдешь. У меня была такая женщина, я могу, ну не в моей жизни, но я могу рассказать историю. Ее мама, она считала ее очень красивой. Я не могу сказать, чтобы она была очень красивой. Огромная, такая, с, а, бесформенная. Такая метр девяносто, наверное, девушка ростом, лицо красивое. Но мама с самого детства пыталась создать, будучи из деревни, пыталась для нее создать идеализ, идеализ, идеализированные условия. Все время говорят, что она самая красивая, самая умная, платила за воспитание. Итог, она в 15 лет вышла замуж. В 16 лет начала употреблять алкоголь и наркотики. В 17 лет... Ее выкупили у милиции, потому что у нее уже первый раз ее осудили. 18 лет она переехала в большой город и 2 года жила э, как проститутка. После этого нашла какого-то мужчину, и когда ей было 20 лет, она начала с этим мужчиной сожительствовать. Мужчина этот был хороший, обожал ее, но мама ее постоянно говорила, что она достойна лучшего, что у нее будет лучшая судьба, у этого там ничего нету. Она бросила этого, после этого еще одного, после этого еще одного, после этого еще ни одного. После этого переехала в другую страну и в этой другой стране ее посадили, где она сейчас отбывает на 8 лет лишения свободы срок. Но скажите, хорошая судьба у нее или нет? Тогда кто вмешивался в ее судьбу? Тогда мама была права или нет? Работают ли шумы и заклинания без посвящения? Работают. Купила первую ступень с магией денег в 2014 году. Сейчас есть 2015 бесплатная, обновленная 2018. Как мне быть, еще раз купить первую ступень или переходить ко второй? Но насколько... Вам необходимо переходить к первой обновленной. Вчера 9 мая прилетел голубь через балкон и сел на спящего мужа на спину. Мы пытались его накормить и напоить. Не стал, выпустили его. Вопрос, к чему это? Мужу 68 лет. Когда голубь прилетает и просит еды, его необходимо накормить. А вот о чем он говорит. О том, что появится очень сильный, очень большой доход. Обязательно кормите голубей, которые к вам садятся. Голубь – птица, которая приносит доход. Поэтому, если вы хотите, чтобы у вас бизнес начал много продавать, а также у вас нет бизнеса, и вы хотите, чтобы он появился, научитесь кормить голубей. Голубь – птица, которая помогает или стимулирует появление новых хороших идей, а также нового хорошего бизнеса. Не напрасно профессор Мариарти, который в свое время кормил голубей. Помните эту историю, наверное. Я заклинания практикую по 108 раз в полгода, что мы практики встаю рано, мантры для меня взяты с вашего канала в YouTube, если я их выкладываю э, в чат-группы морского курса, скажите, вас кто-то просит их выкладывать в чат-группы морского курса, скажите, я вам давал такое поручение, или вы являетесь учителем, что пытаетесь обучать этими мантрами других людей, скажите, вы на это мое согласие брали. Я написал книгу, допустим, эта книга называется «303 совета и выводы Дуйко». Скажите, я написал в этой книге или у, у кого-нибудь попросил, чтобы этот человек брал страницы из этой книги и после этого постил их ради того, чтобы добавилось у него там какое-то количество людей. Почему никто не думает, что я на этом могу заработать деньги? Я могу заработать деньги на заклинаниях, на кодах, на шумах. Когда вы их распространяете, скажите, я на этом смогу заработать или нет? Нет, конечно. Зачем вы воруете у моей семьи деньги? Это же не очень красиво. Таким образом, мои дети, а у меня их пятеро, и скоро появится еще один. Тогда скажите, у моих пятерых детей, у моей семьи, кто ворует деньги? Те, кто забирает у меня возможность зарабатывать на этом. А раз вы забираете у меня возможность, вы говорите, Андрей Андреевич, мы вас очень любим. Ну как же вы меня любите, если вы воруете у меня? Если вы не даете моей семье заработать? Ну естественно, там, да, Дуйко, он богатый, у него все есть в жизни и так далее. Странная идея, знаете, а вы тот человек, кто должен посчитать, кто имеет возможность воровать, а кто не имеет. Я вообще очень часто говорю эти слова. В наших странах мы живем сейчас, как в Дубае. Просто вы не понимаете, что управляющая власть в этой стране, в любой из наших стран постсоветского пространства, просто ворует деньги у людей, которые являются обычными людьми. Они просто их воруют у нас. Они их воруют в виде НДС, в виде налогов, они их просто воруют, вот потом это все выплывает в виде каких-то там а, схем, махинаций и так далее. Загоняя людей все больше и больше в кабалу какую-то, вот, в тяжелое финансовое состояние. Ну и будут это делать, скорее всего. И вопрос, почему? Если находятся люди, которые с НГА за 20 долларов распространяют складчину и после этого на этом зарабатывают деньги, то тогда кто эти люди, скажите? Но уже 20 долларов сложно записать или на, заплатить мне, чтобы поприсутствовать в, э, у меня на СНГ вживую и получить от меня знания. Но зачем же воровать у меня даже так? Но это же уже самое-самое, ну, наверное, низкое. Я понимаю, семинар за 200 долларов, ладно. Но семинар, который стоит 20 долларов, это что, такие сумасшедшие деньги? Мне кажется, это очень некрасиво. Конечно, после этого люди говорят, о во всем виноваты политики. Нет. Если находятся те люди, которые за 20 долларов у меня воруют семинары, если находятся люди, которые сами ничего не создали, копируют у меня и после этого выкладывают по чатам, то тогда скажите, разве это по-честному? Добрый вечер, эзотерийскую практику для женитьбы. Дальше. Я сейчас об этом рассказываю. Почему женщина не является красивой, почему женщина э, кажется себе некрасивой или кажется окружающему миру некрасивой? Я могу сказать, женщина, она в отличие от мужчины, имеет инскую энергию. Вот смотрите, электрический ток, это энергия, которая янская, она сделала искру и ударилась. А что такое инская энергия? Это магнит, то есть магнит, который может привлечь к. К ней мужчину и этот магнит он может привлечь в случае если женщина красивая но вы видели таких женщин которая некрасивая и у нее много поклонников я таких женщин знаю они владеют элементом магнетизма в чем он заключается он заключается в том что эти женщины замечают красивое вокруг себя Почему? Женщины видят красоту в тот момент, если женщина подмечает красоту вокруг себя. Таким образом, если женщина начинает видеть красоту вокруг себя, то окружающий мир начинает видеть красоту в ней, и мужчины начинают видеть красоту в ней. Если ей некогда, она не обращает внимания на красоту, а живет по принципу «мне нужно выжить», то тогда окружающие люди не видят в ней красоту. Все конец. Вот так. То есть, а, мне же приходится выживать. Из песни слов не выбросишь если у тебя не хватает времени на то, чтобы видеть красоту. Доказательства. Бегают мои дети Слава и Маша. Слава подбегает, ой, какое большое дерево, оно, наверное, очень древнее, у него есть смола, ее нужно собрать. После этого Маша взяла палочку и говорит, ой, тут в смоле такие красивые какие-то букашки, они застряли, давай их быстро спасем, ой, у этого дерева у него так пахнет кора, смотри, у него кора белая. Смотрите, он увидел то, что это дерево, на нем смола, ее можно собрать, а Маша увидела прелесть этого дерева, в том, что там букашки, их нужно спасать, там есть смола, она желтая. Слава говорит, большое и сильное, Маша говорит, оно красивое и белое, и листочки. Почему? Потому что девочка должна видеть красоту, а мальчик должен видеть текстуру или качество именно это в жизни очень часто и происходит этим самым мы наделены мужчине не нужно видеть красоту в мужчина если ходит с женщиной он смотрит на ее красоту в этот момент его не интересует красота которая вокруг него находится в этот момент женщина может казаться в глазах этого мужчины красивой, если она до этого момента красоту видела во всем в чем в себе в ногтях в одежде в обуви в окружающем мире в своих тарелках там в мыслях там в чем угодно чем больше красоты в женщине чем больше она ее видит тем она красивее кнопочку поблагодарить, нажал, поблагодарил, подскажите, стал перед выбором, служу по, контак, по контракту 11 лет, скоро конец контракта, но сейчас есть возможность пойти на повышение, только тогда придется продлить контракт, я не уверен, что хочу этого, подскажите, стоит ли служить или идти искать другую работу, идите ищите другую работу, вас обманывают, не верьте, это они вас обманывают, они вас затягивают, чтобы еще раз контракт с вами заключить и будет то же самое, Огромное спасибо, главный учитель моей жизни, о вас и школе Кайлас, мне во сне рассказала сестра, которая жизнь не слышала что об этом. Теперь она стала учиться в вашей школе, а прошла две бесплатных ступени. Теперь собираюсь приобрести обновленную первую ступень. Я вас поздравляю, вы молодец, горжусь вами. Спасибо вам и Софии, благодаря вам в один миг решили беременеть. вот Есть две девочки.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 источает семью ревность разрушает семью живете вместе сделайте все для того чтобы отношения были восхитительными чтобы отношения как это можно научиться делать об этом немножечко дальше и дальше самое интересное слова самая сильная поддержка которую может человек создать для своей семьи в которой он живет это внутренняя сила или внутренняя духовная сила создавать даже если не хочется состояние радости вы знаете, перипетии мира, тяжелые отношения, там, ревность, болезни и так далее, они купируют у человека возможность создавать радость. В этом и заключается наша внутренняя духовная сила, найти в себе возможность создавать радость. Каким образом? Это улыбка, это поддержка, это восхищение, это обнимание. Это возможность что-то покупать, но не для себя или для него, а для семьи. Я могу вам показать. Я обязательно что-то покупаю для семьи. Можете мне подать, чтобы я не вставал? У меня микрофон здесь. Я вам покажу, что я сегодня купил для семьи. Не, вот это, вот это, да, коробочка. Все, все, все, достаточно. Я могу сказать, что у нас в семье всего хватает. Но я обязательно стараюсь что-нибудь периодически покупать для семьи. Сегодня купил вот такие стаканы. У нас стаканов хватает в нашей жизни, красивые а, красивые какие стаканы. Почему я это сделал? Дело в том, что мне хочется что-то сделать или создать вот эту радость. И эту радость я пытаюсь создать не для себя и не для них, я это пытаюсь создать для нас. Вот будут такие стаканы держать и все будут радоваться, они блестят, они такие в пупырышках. Приятно? Они стоят недорого зачем я это сделал у нас стаканов слава богу дома хватает и богемское стекло и там еще какое-то и там хрусталь все есть но это не сам даже купил очень часто ученики дарят на морских курсах тем не менее я это сделал потому что мне хочется периодически сделать радость также как бы мне чувствую ли я себя плохо Человек, у которого был переломан позвоночник, у которого была сильнейшая травма лица, не хватает там верхней челюсти наполовину. Человек, у которого <coughs> постоянно после химиотерапии годами поднимается давление, которые там болят там то ноги, то руки, то тазобедренные суставы, то голова, только эзотерика спасает. За плечами химиотерапия перенесенная и так далее. Я вам могу сказать... <coughs> Каждое утро, когда я встаю, я собираюсь, э, как-то сосредотачиваюсь, еще что-то делаю для того, чтобы прийти в нормальное состояние. Я понимаю, что за плечами перенесенные тяжелые заболевания и что там великолепно и хорошо себя чувствовать я, к сожалению, уже никогда не смогу. Но это все равно не позволяет мне не находить в себе внутреннюю силу, чтобы не улыбаться, не обниматься и не радоваться. Поэтому я хочу вам сказать, что это давление есть, давления нету. Улыбаюсь, радуюсь, создаю вид счастливого человека. Почему я не пытаюсь и стараюсь как можно меньше дома работать? Почему? Потому что работа создает у человека серьезность и лишает возможность людей, которые находятся рядом, видеть в вас радость. Почему это необходимо делать? Дело в том, что люди, которые рядом с нами живут, они хотят, чтобы мы были радостными. Почему? Это их реализация. Это их реализация. Я радостен не для себя, я радостен для них. Пусть они будут счастливы рядом со мной. Я радостен для них, они радостны для меня. Дети радостны для нас. Таким образом у нас происходит взаимная реализация. Я смотрю на радостных детей и понимаю, что я как мужчина состоялся, им есть что кушать. Я смотрю на радостную жену и понимаю, что у этой женщины жизнь счастливая, ей есть где жить и есть что кушать. Я, жена моя смотрит на меня радостного, и видит, что я здоров, что ему все в жизни хватает, он счастлив полностью. То есть о чем это говорит? А что создает эту радость? Друзья мои, соберитесь и начните создавать дома радость. В случае, если человек создает дома радость или создает радость вокруг себя, он станов, становится счастливым человеком. Это и есть быть высокодуховным существом, которое живет на планете Земля. И естественно, для того, чтобы эту радость создавать, и необходима вот эта внутренняя духовная энергия, мы над этим работаем. Естественно, почему он уходит другой женщине? Она создает у него радость. Тогда что вам необходимо делать? Создавайте радость дома, чтобы он видел, что вы рядом с ним радостный. А вы, наверное, ревнуете и дома безрадостный. Тогда скажите, что этот человек хочет дома находиться, когда видит перекривленную жену, перекривленную собаку, после этого еще там кого-то перекривленного, искривленного. Если все стремятся к созданию радости... А стремление к созданию радости исходит из элемента улыбки, то таким образом у окружающих людей появляется желание быть полезным тому человеку, который рядом улыбается, или который обнимается, или который радостен. Ничто так не разрушает семью, как угрюмость, как бесконечное состояние безрадостности и так далее. Работа дома и страшное кино подавляет радость человека, подавляет интим, подавляет вообще что-либо, ухаживание подавляет. Но к чему вообще я заговорил об интимных отношениях? Интимные отношения и ухаживание, которые есть между мужчиной и женщиной, к чему они приводят? Они приводят к радости Таким образом, можно сказать, что семья создана для того, чтобы сублимировать и культивировать элементы радости. Об этом люди забывают, и несчастные семьи, это семьи, которые ищут все возможности создать все для того, чтобы радость отсутствовала. И в таких семьях всем жить тяжело. Заставляйте человека, который рядом с вами, радоваться, и он будет счастлив, заставьте его страдать, и страдающий сбежит от вас. Таким образом, если вы будете создавать радость, и человек будет рядом радоваться, вы его научите быть счастливым человеком. Ежели вы будете все время страдать, бубнить, там, ругаться, быть чем-то озабоченными, там, без конца кого-то в чем-то обвинять, то, скорее всего, тот человек, который рядом с вами находится, рано или поздно сбежит от вас. Но здесь есть опять-таки такое слово «нельзя радоваться нечестно». Таким образом, если человек радуется нечестно, специально заставляя или обманывая свою душу, очень быстро происходит истощение человека и появление заболевания. В чем же особенность вот этой душевной радости – она появляется от трех компонентов, которые должны присутствовать в человеческой жизни. Это осознанность выбора, то есть тот момент, когда человек страдает, он должен переключиться на то, что он видит. То есть, ой, как я страдаю, этого нет, он козел и так далее. Ой, красивый шар, ой, там хорошая стена или там такой потолок или там выглядываете в окно люди идут они торопятся на работу то есть вы пытаетесь каким-то образом работать над своим сознанием своим сердцем убирая возможность в дальнейшем мутировать в сторону вот такого негатива естественно не забывайте что вторым и третьим компонентом является удивление и восхищение Естественно, эти три компонента звучат так. Нужно видеть окружающий мир, восхищаться окружающим миром и удивляться от того, что в этой жизни с вами происходит. Если эти три компонента есть, они создают радость душевную, которую потом не нужно будет придумывать и специально корчить, растягивая свое лицо, как у Гумплина э, Виктора Гюго. Да? Очень легко попасть в плохое настроение. Это может сделать голод, гормоны и безденежье. В этот момент и необходимо найти то, что я называю радостью сердечной. Что такое радость сердечная? Это радость, когда человек живет для кого-то. Радость сердечная она возникает, если человек найдет, ради кого он живет. В этот момент, смотрите, человек может быть голодный, у него может быть плохое настроение, у него могут гормоны работать, что-то болеть. И в этот момент радость невозможна. Но в этот момент человек может себя переформатировать, если он найдет радость сердечную. Радость сердечная, она может быть проявлена, ради кого человек живет, ради идеи. Она может быть проявлена для детей, ради детей, ради родителей, ради идеи э, мира. Он может жить ради там счастливого будущего ради веры в бога ради счастья какого-то он должен найти какую-то веру радость сердечная это дети близкие бог эзотерика это может быть свет ради того чтобы видеть солнце можно жить понимаете то есть ради чего-то человек может жить смотрите радость это свет почему вот смотрите, когда светло, то люди греются на солнышке, греются, а помидоры растут, растут. А, а пчелки мед приносят, приносят. Тогда свет дает что человеку? Свет дает жизнь человеку, правильно? Поэтому все люди, живущие на земле, это люди дня или люди света. Свет, есть такие слова Гребенчиков когда-то спел даже. Бог есть свет и в нем нет никакой тьмы. Вот смотрите, радость это свет человеческий. Таким образом, человек всегда выбирает добровольный выбор прожить по принципу светлого человека и прожить по принципу темного человека. Принцип жизни темного человека – это искать возможность тьмы. То есть искать возможность там, критики, кого бы унизить, где бы конкурировать, с кем бы там начать конкурировать, кого бы обвинять, поиск бесконечного, бесконечных претензий. Свет – это бесконечная радость. Таким образом, если человек говорит «я человек света, я живу ради света», то этот человек живет так, что вокруг него появляется радость. Не нужно о радости своей говорить, будьте радостью. Не нужно о ней разговаривать, не нужно говорить, что «я радостно, я очень радостно». Это никому не нужно. Не нужно окружающим людям говорить «смотрите, какое красивое там цветы, еще что-то». Это ваша радость. Вот смотрите, все голодные вокруг вас, и вы в этот момент достаете колбасу и говорите, кто хочет эту колбасу? Вы так не скажете, вы ее тихонечко сами съедите. Тогда скажите, зачем вы дарите то, что никто, допустим, не видит, кроме вас? Не делайте этого, потому что таким образом вы оскорбляете людей. Человек говорит, смотрите, какое красивое небо, тем самым он говорит окружающим людям следующие слова. Вы тупорылые, слепые, старые, бездушные, черствые люди. Вы настолько ослепли, что за своей черствостью не видите такое прекрасное небо. Вы меня услышали? Он намахшивая. Естественно, к чему этот человек это сказал? Он таким образом оскорбляет чувство тех людей, которые вокруг него находятся. Они говорят как бы сами себе, да, действительно, о чем мы такие тупые, вот он смог увидеть, а мы такие тупые такие вот безнадежные не смогли увидеть. Скажите, это может обидеть человека, который рядом находится? Конечно. Таким образом, если вдруг вокруг вас находится что-то, что вас восхищает, примите это с радостью, после этого накопите эту радость и в дальнейшем ее выделяйте. Поэтому радость это свет, Бог есть свет и в нем нет никакой тьмы. Поэтому мой совет людям, которые живут в социуме, люди, старайтесь быть светлыми людьми. А светлые люди – это светоч радости. Источайте радость, делайте <как> все для того, чтобы такая радость была настоящей. Люди стремятся быть богатыми.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 Наверное, не смогу приехать на горный курс Карпата, хотя мечтал об этом долго. Будут ли еще раз курсы в горах в будущем? Конечно, будут. Я могу сказать вам, что курсы будут продолжаться, в дальнейшем будут курсы интереснее, и этих курсов будет много. У нас еще 10 лет, во всяком случае, 100% моего желания развивать это эзотерическое направление. Я всегда говорю эти слова и хотел бы, чтобы они стали для вас залогом, наверное, счастливой жизни Я, я даже малышню учу этим слова, словам Я всегда говорю, впереди целая жизнь То есть не нужно никогда отчаиваться Даже извиняться не стоит, объясню почему Курс у нас уже переполнен Мы уже давно, наверное, неделю или полторы недели отказываем новым людям, которые звонят и хотят поехать на этот курс Uh, есть люди, которые пишут, мы не можем поехать, после этого выбиваются и извиняются. На самом деле есть сотни людей, которым мы отказали и которые хотят сейчас попасть на морской курс. Все в порядке. Как же заклинание? Полгода читаю.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 Пожалуйста, будут ли морские курсы за пределами Украины? Мне не судьба приехать на Украину. В этом году будут морские курсы еще в Черногории. К сожалению, в этом году будет только два вида морских курсов. Один в и второй в Черногории. Количество людей, которые будут в Черногории, ограничено. Не больше там 100 человек. И больше морских курсов не будет. Мою жизнь полностью изменила ваша школа. Стараюсь жить с философией школы, сейчас очень много работы, поэтому мало времени, бывая с ребенком, чувствую, что теряю связь с дочерью. Скажите, пожалуйста, как с дочерью не потерять контакт, несла пожертвования? Вам кажется, что вам необходим контакт с дочерью, а я хочу, что вам необходима любовь. А как проявляется любовь? Она проявляется в трех секундах обнимания. В трех секундах там возможно целование вечером перед сном. А, вот, у меня нет возможности быть часто со своими детьми, так как у меня большая семья, и на мне лежит ответственность все-таки за то, чтобы эта семья имела возможности и так далее. Мне приходится много работать. Но тем не менее, вчера, позавчера, вот, когда я был дома, в тот момент, когда дочь засыпала, я пришел, взял ее за ручку и, и подождал, когда она заснет. Почему? Ну, чтобы она знала, что я тоже присутствую в ее жизни. Но это не значит, что я должен с ней возиться с утра до ночи, что я должен играться. У нее тоже свое занятие. Она играется в планшет, она играется в куклы, она занята своими делами. Дело в том, что когда ребенок занят тоже персональными своими делами, он фактически тоже работает над собой. Он работает над своим сознанием, он работает над своей логикой и так далее. В этот момент ему взрослый не нужен. В этот момент взрослый должен смотреть только за тем, чтобы этот ребенок сам себе не навредил. То есть не упал, там, не проколол, там, ну, не играл с опасными предметами, не лез там, к огню и электричеству. А в целом, в этот момент, ребенку близкие, там мама или папа, совершенно не нужны. Дело в том, что я не могу вспомнить, как я с папами и мамами своих, как с папой и мамой ездил на рыбалку или еще что-то там происходило. Но я запросто могу вспомнить те минуты когда там мама меня обнимала или отец меня обнимал это было нечасто но это очень широкий след оставила в моей жизни я это запомнил на всю жизнь поэтому я не обижаюсь я понимаю что отец работал я понимаю что мама была занята но я все равно понимал что они меня любят Ну вот собственно какой след вы потеряете вы работаете больше больше детям дадите и радуйтесь дома после смерти муж и жена могут встретиться там могут Хочу спросить у вас, понимаю, что не в тему, не отвечаю. Какая тема завтрашнего СНГ, чем будем заниматься? Для завтрашнего СНГ я, я придумал упражнения, а также определенные коды. По моему мнению, эти коды вылечивают человека от всех заболеваний. Это называется система Люсин. Здесь 6 комплексов кодов, они повторяются и повторяются в определенном порядке. Я в дальнейшем проведу вот такой семинар, где буду объяснять, как лечится человек по системе Люсин. Также напишу книгу по системе Люсин. Лю ⁇ это 6 осин органов. 6 органов, 6 тканей, 6 желез, желез и так далее. Усин не работает, не работающая система, а люсин работающая система. Могу сказать, что используя систему люсин, работая с собой, могу сказать, что я избавился полностью от гипертонического заболевания, которым болел очень много лет. Как сделать так, чтобы никто в семье не ругался? В нашей школе есть очень хорошая мантра. Это мантра ОМКТ ВИКТ РОСА СОХА. Если ее читать даже небольшое количество раз шепотом дома, то все начинают друг друга обожать, любить, всех друг к другу хорошо относятся. Напишите ее на бумажке для себя и ее периодически читайте. Видите, что все начали злиться, ни у кого нет хорошего настроения, начинайте читать ОМКТ ВИКТ РОСА ГРАСАМАНИ СОХА. Напишите на холодильнике слова «Счастье, счастье, радость, радость». И после этого, знаете, как в американских семьях садятся, берутся за руки и произносите, что мы все вместе испытываем. Все начинают говорить счастье. Ну давайте тогда мы отчасти порадуемся. И все вместе ура и порадовались. Вот если будет вот так в каждой семье вечером и утром, то тогда семьи будут и богатые и счастливые, и мужья будут друг друга обожать, и все будет знаете, самая, самая яркая особенность, наверное, в жизни людей, которые э, находят хорошую жену, наверное, среди мужчин это способность у женщины иметь два качества: первое отсутствие обидчивости, и второе качество ну, трудолюбие, ладно. И второе качество это возможность создавать радость. А есть другой тип женщины, не всегда всем недовольны. Смотришь на нее, в моей жизни было такое, смотришь на нее, она красивая. Она умная, у нее там все хорошо, она много работает. Но что же она такая печальная все время? Вот все время печальная. И такой человек, знаете, он еще и умудряется. Хочешь, я тебе страшную свою судьбу расскажу? Ну, не будет жить с вами человек. Начните ему жаловаться на судьбу, как вам жило плохо. Поймите, сострадание это тоже страдание. Поэтому если вы начинаете искать сострадания, знайте, человек ради сострадания с вами жить не захочет. Потому что сострадание вызывает повторение страдания. А если человек страдает и не выделяет радость, то тогда все закончится. Финита комедия. кино не будет.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 Ваша ученица второй ступени, если мужчина уходит из своей семьи ко мне, что это делать? Я плохой ученик или правильно себе навредить в таком случае? Если уходит, это его проблема. Если уходит, то поступает правильно. Я могу вам сказать, в чем проблема. Если он уходит, он поступает правильно. А если он ходит к вам и не уходит, то он поступает неправильно. Таким образом, если он будет к вам ходить, запретите, а если он будет уходить к вам, разрешите. Таким образом, вы, если он ходит и к вам, и к ней, то вы разрушаете и свою семью, и его семью, и он себя, и еще самое страшное, детей. Но в случае, если он к вам придет, то та женщина найдет другого мужчину, дети найдут другого папу, вы родите еще одного ребенка, и это нормальный процесс. Такое бывает. Моя дочь хочет сделать тату. Я против. Как вы относитесь как к татуировкам? Позитивно отношусь. Считаю, в этом ничего страшного нет. Как эзотерически убрать температуру 37? Не буду говорить. Нужно ли заставлять детей учиться? Зачем эзотерически убирать? Покупайте препараты бупрофен, парацетамол пьете и убирается. Правильно. Чем отличаются бесплатные и платные ступени? Бесплатные ступени они отличаются тем, что там информация дана э, для как бы, введения в эзотерику и введения в магию. А платные ступени – это магия в чистом виде. Допустим, бесплатная ступень – это много-много воды, а также много идей, они достаточно сложно воспринимаются человеком. В платной ступени – это концентрированная информация. Это, как, знаете, купить сироп, сироп допустим, шоколадный, и э, не шоколадное, а и пить клубничный компот. То есть у вас есть 2 литра клубничного компота и клубничного варенья. Вот обновленная ступень – это клубничное варенье, а старая ступень – это клубничный компот без сахара. Где-то так. Можно ли как-то вылечиться? развить деменцию и так далее можно пишите во вторник я во вторник вам назначу препараты спасибо большое за знание наладились отношения с сыном почти рассчиталась долгами даже не сомневаюсь как деменция там боли температура вам нужен завтрашний вебинар который будет проходить платно стоит 20 долларов который будет называться сангая с андреем дуйко лечение всех заболеваний приходите будем с этим всем работать дальше еще один элемент, который больше всего мешает людям в их семье, это элемент, конечно, недоверия, это само собой, но есть еще такое понятие конкуренция. В семье должна отсутствовать конкуренция, никто не должен конкурировать перед мамой, перед папой, перед мужем, дети не должны перед родителями, вы не должны перед детьми. Конкуренция это то, что однозначно 100% всех поломает. Поэтому слово конкуренции в семье должно отсутствовать. Если вы умный мужчина и умная женщина, старайтесь не поощрять конкуренцию, а старайтесь всячески объяснять и пресекать это на корню в самом начале. Нельзя конкурировать перед мужем, конкурировать перед мамой, конкурировать перед кем-то. Нельзя считать, что кто-то лучше, кто-то хуже. Эта конкуренция она обязательно разрушит отношения и семью. Я желаю вам успехов, с вами был Андрей Дуйком. на этом наш вебинар закончен, надеюсь вам понравилось и надеюсь вам было интересно, наш сегодняшний вебинар, он посвящался ответам на вопросы, а также тема была у нас, тема отношений мужчины и женщины, почему женщина не может выйти замуж, несколько тем было рассмотрено. Но почему-то все перешло в концепцию радости и в концепцию семейных отношений. Поэтому я считаю, что семинар получился значимый, интересный. Также в семинаре прозвучала моя мантра «Умкатэ викатэроса грасамани соха». Это мантра, которая очищает человека от... Вернее, делает в семье трепетные отношения, создает процесс любви, создает отношения такие, чтобы они были больше похожи на романтические, трогательные, теплые. Если вам понравился семинар, обязательно поставьте лайк, обязательно подпишитесь на мой канал и обязательно расширьте или распространите данный семинар на своих страницах, в ваших информационных сетях это Facebook, ВКонтакте, в Одноклассниках а также в социальной сети в Потоке я хочу сказать вам, что помимо того, что я являюсь руководителем эзотерической школы Кайлас, я являюсь еще и руководителем и президентом компании ⁇ Тибетская формула ⁇ Сайт компании ⁇ Тибетская формула ⁇⁇ адуйко.то ⁇,⁇⁇,⁇ Инстаграм-страница ⁇ Нижнее подчеркивание ⁇ Сейчас скажу, ⁇ адуйко.com ⁇,⁇ нижнее подчеркивание ⁇ и сайт в Instagram, э, страницы моей персональной Андрей Дуйко 5 и э, школы Кайлас, Кайлас word С вами был Дуйко. До свидания.